переходим uh, к фьючера Да, uh, тут в принципе больше всего пунктов до да? больше всего случаев использования но в принципе фьючер симпл в отличие от uh, past и present simple оно универсальное практически в принципе да? спасибо Ромен значит оно универсальное вообще в принципе поскольку ну то есть как бы все остальные времена future да там future continuous perfect future perfect continuous вот в отличие от future perfect continuous да вот в принципе future simple у нас используется для всего да, то есть как бы случаи как случаев когда у нас используется Future Perfect Continuous, они стремятся к нулю, потому что это слишком запутанное время и никому оно не нужно, да? тоже относится к Future Perfect, да, Future Continuous у нас более-менее используется, конечно, но там нужна точ точная привязка к точному времени, поэтому, как бы, шансов использовать ее тоже не очень много, поэтому, в принципе, Future Simple это универсальное время для обозначения будущего времени, да? ну, за исключением того, что мы только что разобрали а, расписание и всего-всего подобного. Для этого у нас используется present simple. Возвращаемся к перечислению. Да? Простое одиночное действие в будущем. Простое одиночное действие в будущем. He will miss the bus. He will miss the bus да? Он пропустит автобус. Да? Ну, в смысле, не успеет на автобус. Да? Ничего, просто действие в будущем. Действие, которые будут занимать определенный период времени в будущем. Да, идет различие между однократными действиями и длительными действиями. Да, то, есть то что опять-таки прошлом, на прошлом стриме рассказывал, разница между глаголами совершенного вида и несовершенного вида в русском языке. Да. Значит, will you be my friend? Да? Будешь ли ты моим другом? Да? Опять-таки, быть это продолжительное действие. Про глагол to be» мы чуть позже поговорим. Да, там 7 форм будет. Значит, третье. Последовательность действий в будущем. То же самое, что у нас используется в Past Simple, да, только если в Past Simple это указано, ну, не просто так, скажем так, да, то есть, там действительно можно его спутать с Past Perfect, там, то здесь оно указано, ну, никакое другое время не будет, невозможно никакое другое время использовать для того, чтобы обозначить последовательность действий в будущем. Для этого только по Future Simple используется. I will meet you and tell you the whole story, я тебя встречу и расскажу тебе всю историю, повторяющиеся действия в будущем, опять таки, то же самое, что здесь у нас в Past Simple идет третьим номером, да, здесь опять таки нету никаких других вариантов, да, никакой отдельной конструкции как в Past у нас нету, поэтому в принципе действия в будущем, значит мы ставим в Future Simple, да. I will visit you a few times while I'm in London. I'm in London. Да, я навещу тебя пару раз, пока я в Лондоне. Дальше. А, предположения или мысли насчет будущего? Значит, I'm afraid the rain won't stop soon. Да, я боюсь. Дождь. Слова, Дождь не закончится. В скором времени. Soon. Да. Значит, шестое принимая во время разговора, да, I will order steak and chips, and you, да, то есть как бы, перевод начала, да? и, и я закажу стейк uh, и эти самые, картошку free, да, chips, uh, обратите внимание, да, ну, здесь явно речь идет не о чипсах, да, и о чипсах это, ну, британское выражение для жирной картошки, да, есть, uh, and you, а ты, да, uh, значит, uh, ну, Опять-таки, да, то есть как бы чисто технически, это, конечно, будущее время, да, я закажу, да, но, в принципе, решение уже принято, да, и скорее оно будет указывать на именно решение, а не о действиях в будущем. Вот, последнее. А, обещание, предложение, угроза, просьба, да. А, don't worry, everything will be alright. Да? Не волнуйся, все будет... Нормально, да опять таки да тут скорее речь идет о предположении чем о фактически буду действие в будущем да? но э, тем не менее да? не волнуйся все будет в порядке да? ну то есть как бы здесь полная параллель идет с русским языком поэтому как бы, останавливаться на этом не вижу смысла никакого вот э, все ли понятно не ну понятно что сложнее да саш значит смотри на самом деле то есть, в принципе, запомнить можно следующее, да? можно прям записать, да, а любое действие, которое происходит в прошлом, будет выражаться через Future Simple. Да? Но ну, как бы, тебе, в принципе, не важно, какой именно из семи будет использоваться, потому что, я говорю, единственное время, которое может использоваться для обозначения будущего времени, помимо самого Future Simple, это Future Continuous. Да? И Future Continuous, он используется только в том случае, если действие будет происходить в определенный момент в будущем. Все, то есть это как бы единственная соответственно единственный случай, когда ну то есть тебе ну, то есть будет логичнее использовать Future Continuous, но в принципе даже в этом случае, да, особенно в, в американском варианте английского, да, будет использоваться Future Simple. Да, то есть как бы вот все вот эти вот остальные времена, да, Future Perfect и Future Perfect Continuous, ну то есть там, ну, то есть, я не знаю, там один процент использования, наверное, от все от общей массы ну, использования времен, когда мы говорим о будущем. Не, ну я я, я тебе серьезно говорю, да, ну то есть как бы у нас следующий стрим будет на на тему Continuous, да, мы там чуть, чуть ну то есть, я объясню в каких случаях используется future, future Continuous, но в принципе, если мы говорим о будущем времени, Future Simple тебе будет более чем достаточно. Вот. Ладно, значит, здесь вопросов нет, мы переходим теперь к самой интересной части нашего грузовского балета, разговору о форме.